Друзья мои, всем салют. Значит, смотрите, сегодня у нас будет сведение с нуля. Ну, как с нуля, то есть... Э, ну да, с нуля. Просто здесь у меня заготовлены дорожки, уже которые были, да, я поснимал с некоторых, точнее вот с, осно с основы особенно, да, и дабла. Я убрал э, вообще все плагины, то есть вот это звучит. Нихуя тут то нету. Вот здесь уже это, на них не обращать внимания. Да, в общем, с нуля. Давайте послушаем исходник. Мало Я думаю, этого хватит, и то, к чему мы будем стремиться. это звучит ребят кому понравилось кого заинтриговал идем в программу кого нет идите дальше не обращайте на меня внимание вот и вообще друзья подписывайтесь пожалуйста Ну ночью сложно что ли подписывайтесь напишите мне в ВК. Сань, привет как дела можно заказать сведения у тебя там в общем все что хотел сказать то сказал значит поехали а, вот что по традиции по традиции у нас общая... Бро... А ни хуя! Я хотел, знать, что сказать? Хотел сказать вам такую вещь, что... Ребят, я такой же человек, как и вы, да? И также скачиваю просто минуса там сайтов откуда-то, да? Они уже... Ну, там, ну, в основном, там, по-3, конечно же. Да, стараюсь покупать, но в основном скачиваю. То есть, и скажу вам так, у меня не всегда бывает, получается, свести под тот минус, под который мне хочется так свести, как вот хотелось бы. Не получается. Вот. Почему? Вот как по мне, потому что у нас минус, да, вот сделал битмарь, минус, пиздатенький минус, он звучит там, все это самое, у него он добавил туда своих красок, да, звуковых, все вот это свой... Как вот я раньше думал, блядь, надо вот срезать там то-то-то, нахуй, чтобы вокал туда уместить, там где ты срезал. Нихуя не так, нихуя. Блядь. Там, где чувак это насытил, все вот это сделал, вот эти краски, нам нужно не минус подстраивать под вокальную партию, а вокальную партию свести под минус. Понимаете, в чем прикол? Так вот, нужно всеми силами просто сделать так, поебать, как вы там, изрежете его, и скромсаете нахуй этот вокал там эквалайзером или что, ну, чтобы он уже там сидел. Вот, в чем прикол. Но это субъективно все, я никому ничего не навязываю, смотрите сами. Вот, второе, второе, э, скидывают мне люди треки, уебанское сведение, просто пиздец полностью. Я не скажу, что я там ас в сведении, ну, блядь, там, пиздец, ну, какие-то стандарты должны быть, блядь, там этого нету. И говорю, мне, блядь, как у тебя там в этой песне такой эффект, как его сделать? Я думаю, блядь, какой нахуй эффект? Ты возьми просто, блядь, возьми основную дорожечку, сведи ее хотя бы нормально, блядь, хотя бы одну под минус. А потом уже прибегай к эффектам. Я вот к этому, что нужно сначала, вот как сейчас мы будем делать, как я делаю всегда. Я беру просто, ну кому-то, блядь, разные люди, да, бывают, может кто-то там реально с даблов, блядь, начинает. но мне надо, чтобы понять вообще, могу ли я там свести под минус, я беру одну дорожечку и начинаю сводить ее до тех пор, пока она не будет спиздата звучать вместе с дилеем и ревербом, все, без всяких лишних, а потом я уже начинаю даблы, хуяблы, блядь, и все остальное сводить, и эффекты. Если у тебя сведено хуево даже вот эта дорожечка, потом ты же будешь сводить по ней, в принципе, то есть у тебя на общей обработке одни и те же плагины будут, которые касаться всех дорожек, в принципе, ну, по, ну по, по большей степени, да, это так. Если у тебя изначально сведено хуево, у тебя будут хуевые эффекты звучать. Все, извините запиздешь, пожалуйста, реально извините. Вот, поехали дальше Смотрите, все по традициям, да, как я уже сказал Общая обработка, основную дорожку То есть вот это выключаем, берем ее вообще сюда куда-нибудь Ее отправляем на общую обработку Все, общая обработка включена Все работает Минусы выключим Нам нужно что? Нам нужно сделать ее погромче Заходим в ФОП фильтр, Выбираем лимитер и делаем погромче. Мало тебя, мало, можешь тебя оставишь? Давай еще погромче. То сою ты стала, меня ты собираешь Мало тебя, мало, можешь тебя оставишь? Ну этого будет достаточно. Ты... Те, кто наблюдает за мной, да, следит за моими ведюхами, там вообще на канале у меня шароебится. Тот знает то, что с... вообще с эквалайзером я, блять, ну, не парюсь вообще никак. В этот раз, ну. Тут вообще будет пиздец полный. Так что, ну, можете материть меня по хую, если честно. Моя задача уместить вокал в минус. По-моему, это хороший вариант. Поэтому я срезаю почти все нахуй <laughs> вообще. То есть, как мы можем услышать. Стала меня... Это не низа, которые мне вообще не нужны, абсолютно. Прошу прощения за маты, если, ну, заранее. Пиздец, я люблю материться, реально, вот, честно. На ты запираешь, мало тебя. Все, срезали. Берем здесь, срезаем, а вот так и это делаем мне вообще в этом треке мне не нужны вообще высокие ни, низкие мне не нужны низкие поэтому я вообще с ними не буду соткатьсяставишь почему они мне не нужны потому что блядь, у меня задумка вы сейчас поймете какая ты, стала, меня ты мало тебя мало Может, тебя досают, ты стала меня... Можно в минус включить. Мне, если честно, нравится, когда вообще вокал утоплен в минусе. Но ну, он все равно должен быть читаем. Вот. Здесь я сейчас вам объясню, что у меня за закупки. Что у меня за задумка? Как я вообще хочу сделать-то? тебя, мало, может, тебя ста... Тут срезаю. Ставишь. Тосаю, ты стала. Железяки посрезаю. Меня ты забираешь. Мало тебя мало, может тебя То Тосаю ты стала. Меня ты забираешь. Мало тебя мало, может Угу. Идем дальше. Вешаем опять фабфильтр. фильтр Ну, блядь, куда же без него-то, да? <соспит> <соспит> тебя Слушаем. Срезаем. Здесь мы добавим ясность. Ну, 5000, дать. Добавим громкости минусу. Так вот, какая задумочка-то у меня? Мне вообще, поскольку я, наверное, если говорить про слух, блядь, и вообще про сведение про музыку, вообще какой-то не от мира сего. У меня вкусы такие, блядь, что это пиздец. Но, дабы вы поняли, сейчас я вам это продемонстрирую. Заходим в Waves. Здесь у нас есть такой плагин-эквалайзер. Вот такой. Не знаю, как с пользоваться, там технический, блядь. Просто все у нас на слух. Так вот, мне он напоминает, как-то ли, блядь, оттенок рации, может быть, что-то телефона, там, дисторшена. В общем, давайте, смотрите, здесь мы ставим 3.3 и выкрутим. Мало может, тебя ты стала, меня ты То есть можно услышать, как уже что-то изменилось, да, добавили частот, там, высоких, по-моему, каких-то непонятных. Ну, мне уже так, допустим, нравится рашма вся фишка будет вот на вот этой крутилке алла тебя мало можете поставишь то саю ты стала меня ты забираешь мало тебя мало единственное что еще сделаю вернусь в фильтр можете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 но не все, не все, еще я, руку почесал. Выкручиваем еще. Мало, может, тебя ставишь, ты стала, ты забираешь. Добавим немного низких. Здесь это. Мало тебя, мало, может, тебя ставишь? Тосаю ты стала, меня ты забираешь, мало тебя. Вот, вот, такой эффект мне очень сильно нравится. Единственное, что херово, то, что у меня, я переехал в новое место, опять, блядь, и это, у меня здесь вообще голые стены, абсолютно голые, и приходится, приходится вот заниматься вот такими, блядь, эффектами, чтобы тушевать как-то все вот эти реверберации комнатные, блядь. После чего я иду к десеру. Включаю диэсер, выбираю вот этот, ага, смотрим, слушаем чисто... чистоту, выбираем такой пост. Вот, допустим, здесь, так и выключим, послушаем. Ты стала, меня ты забираешь Мало тебя, мало Может тебя оставишь Ты стала, меня ты забираешь Мало тебя, мало Блять, нормально, мне, мне вот так нравится Вот, ну и конечно же мы не обойдем Не пройдем мимо э, Компрессора Тут давайте не будем заморачиваться Просто выкрутим, нет Чуть поменьше сделаем степень сжатия. Атаку с поставим на 10. И здесь релиз немного пониже. Чуть-чуточку. Мало, тебя, мало, Угу. Это еще не все. Приходим сюда. Параллельная компрессия. Поскольку ну здесь мне не нужно, чтобы это было прям, блядь, пиздец. Оно так прям вот било в, в лопу, да. Чтобы оно было прям пиздец я добавлю ее, ну, чуть-чуть. Вообще, абсолютно. То есть она уже была. Как бы вот: смотрите, эффект канал мы создаем. Выбираем моно. Здесь мы выбираем компрессор, да. Я выбрал. Здесь у меня уже создано, я просто показал, как создавать. Я выбрал э, CL76. Здесь настройки посмотрите просто, как копирочка к себе. И все. А тут мы уже добавляем в общую, в сенс. Заходим в сенс. Я уже нажал, да, Sense? Вот общая сенс. Здесь мы подмешиваем. <музыка> Ты сделала, ты мало тебя, мало, может... То есть, ну, вот так вот, пока, пока пусть вот так вот будет. Можно минусы добавить чуть-чуть. Ну, Берем чуть-чуть. Вот, поскольку комната, комната, чем мы про комнату говорим, реверберация, конечно же, все не уберет, это компрессор, да, ну, немножечко почистит. Выбираем R-Vox. Где он? Вот он. И выставляем здесь. Тебя мало, тебя Только не за индикатор. За индикатор он начинает компрессировать вообще всю капу. Где-то ближе То есть вот эти места, где нет вокала Он их будет компрессировать до талого Тем самым будет компрессировать Вот эту реверберацию Ну, шумы какие-то Можно добавить близости чуть Мало тебя, мало стала ты То есть, уже, уже, ну, в принципе, блять, все. Друзья мои. В принципе, все. Сейчас давайте. Реверберация у меня уже есть. Делой у меня уже есть. Все это здесь. Давайте будем подмешивать. Ты стала, ты мало тебя, мало, может, тебя Хуеву гору наебенил. Согласитесь. Также с длэм. Да, уже у нас одна дорожка сведена более-менее. Ну, давайте возьмем, ну, пусть будет это заебись. Э, пусть. Все. Вот мы закончили, допустим, снег, То есть мне уже все нравится, все заебато. Э, все. Да, стала, Конечно же, реверб размазал, блять, ее посильнее. То есть четкости по минимуму стало. Можно там еще где-то Здесь сделать ее. пусть так будет все сейчас мы его выключаем идем мы к даблу вот он наш добрый дабл здесь у нас только конечно же кстати забыл сказать да, все это у меня выровнено и вот эта дорожка и вот это и на каждую повешал я тюн Забыл я про это сказать. Это изначально все делал я вот, чтобы потом уже сводить. Вот. Ну и потом я пробежался, конечно, через, через программку Revoice Pro. Да, по темпу. Чтобы он выровнял по темпу одну дорожку. чтобы одна не перегоняла другую, а да, та не отставала от другой. То есть, ну, все мы это знаем. А, все, значит, что у нас? Вот эта дорожка. Ее мы тоже отправляем в общую обработку. Ставишь. Поскольку середина у нас уже есть, нам нужно что сделать? Нам нужно ее развести лево-право по панораме. Тут у нас дабл лер. Все, здесь он у нас на максимум все, больше ничего тут как бы не трогал. Ты стала, ты собираешь, мало тебя. Повесил эквалайзер по фильтр прокьюз, срезал высокий, срезал низкий, смотрите где, на каких цифрах, и немного железа подобрал, все, чтобы он как бы не мешал основному вокалу, ну и соответственно. Мало... Реверб и дилей. Конечно же, что-то дохуя. Даже вот здесь можно подобрать немного. Все. Еще у нас есть вот такая дорожечка. Вот такусенькая. Здесь у нас тоже уже стоит Делай Реверк. Тут у нас. Uh -huh. uh, как звучит эта дорожка? Ты стала, ты мало тебя, мало, тебя Еще раз с даблером. Ты стала, ты мало тебя, мало. Я ее сам не пропивал. Это сделал все в варе аудио. Давайте, чтобы наглядно было, сделаем вот так. Удалим отсюда вот эту дорожку мы дублируем сюда и покажу в чем прикол. То есть я не вешал не дабле, ой, не даблера, не пичкарек, там не повышал на 12 полтонов, просто залез сюда. И с вот этой дорожки взял за основу, да, одну ноту какую-то, да, то есть обвел все, выделил все, раз, два, три. И, допустим, можно сделать вот в одну. То есть выбираем ту ноту, которая подходит, стреляет. Это нихуя не стреляет, но повыше сделаем. Угу. Основу вырубим. Угу, а ее-то нам тоже надо. А, она общем уже. Тихо, что-то пиздец. Ну конечно же, она тихо, я долбоб потише сделал на самих дорожках. Просто ее надо чем-то, знаете, там обрезать, какие-то верха не за, чтобы она сильно не бросалась. Но чаще всего вот так вот эта говняна. Выбираем пониже. Тут уже можете из этого выруливать, что вы хотите. Смотрите. Что вот так вот сделаем. Послушаем с основной, да? То есть весь прикол в том то, что вы, ну поняли, можно мутить что угодно и звук, в принципе, получается неплохой. Всё, саю, ты стала, меня ты мало тебя, мало... То есть вот такой принцип работы этой хуевины. Но это мы оставим. Здесь все у нас есть. Всё, саю, ты стала, меня ты Добавляем вот эту. Здесь, если здесь у нас уже. Ну, на даблере было на всю, да, лево-право. То здесь у нас не на всю. То есть, ну, на 6. Только на 6. каждое и лево, и право на 6. Все. И опять же у нас здесь вот фильтр Да, тут тоже так же подрезал, только посильнее. Потому что она сильно в уши въебывалась. Поэтому. Пришлось срезать побольше. Ну и вот, как это звучит в совокупности. Все, ребят, вот так это звучит у меня. Вот так у меня получилось. Кому вообще это интересно было, конечно же, подписываемся, ставим лайки. Если заинтересовал второй парт, Э, вот этот ставишь, да Кого заинтересовало Пишем э, Хоть куда Желательно, конечно, скомментируем вот, И мы снимем второй Видеообзор Все, всем счастливо, пока Спокойной ночи в моем случае Не забывайте, блять, подписываться Я просто -то. Всем добра